Попец. и пошка забухала надувные девчонки доброго всем утром друзья а, вчера был вообще крутой крутой просто вечер пошел домой два часа ночи а, чуть походил посмотрел что тут происходит самое приятное что нет уже этих черных, которые вызывали постоянные мероприятия. Ну, а мы двигаем на завтрак от отеля. И заодно будем сейчас смотреть утренний Токио. В двух районах. Первый район это Чинджуки, И потом сразу на Шибую поедем. Там, где вот эта вот большая известная улица, на которой одновременно может пересечь 5000 человек. Так, смотрим сейчас по карте. Так. Значит, вышли налево, дошли до перекрестка направо. Subnate. А, все, понял так, идем subnate вниз open the door and turn right coffee Velocity. короче, оказывается, это прям здесь да, Токио, конечно, утром не выглядит так прикольно, как ночью о, нихера себе, оно закрыто написано, что с 7 часов завтраки так Кафе Велоси. Стоп. Так. Что-то тут все закрыто, как-то непонятно. Хм. Так. А, это метро. И оно закрыто пока. Я надеюсь, завтрак не в метро. Ладно, сейчас я попытаюсь найти это место. В общем, не дочитал я надпись. Оказывается, само это место открывается, сами вот это вот метро открывается в 7.30. Поэтому у нас есть прекрасная возможность посмотреть еще утренний Токио. В какую бы сторону пойти? Да, кстати, вот утром не все так круто выглядит. Но в то же время эта Япония, она действительно прекрасна. Сейчас пойдем на ту сторону, погуляем в той зоне. Это японцы со вчерашней вечеринки курят тайкасы и очень стильно одеты. И делают вид, что иностранцев вообще как будто не замечают. утренний токио люди начинают просыпаться на самом деле еще нету такой вот прям движухи я думаю у них рабочий день начинается с 8 или даже с 9 сейбуши киншенсе токи метро шинджуку стейшн от на кстати метро посмотреть может быть я могу и здесь проскочить на свою станцию хотя думаю лучше пойти там откуда пришел что-нибудь выпить сытрячка какой-нибудь прикольный напиток разменяем штучечку сейчас так они принимают union pay вечатали pay atm free wifi уже неплохо мне главное карту найти даже в мини-марте есть free Wi-Fi, а вот в том месте у меня почему-то эпишник не проходил. Не знаю, почему сейчас попробую Wi-Fi. Значит, что эти жрачки тут есть? А, в основном это роллы, естественно. В среднем они стоят где-то 500 йен. 500 йен это ну, 4-5 долларов. Вот так вот. Чтобы не соврать. Так. Free Wi-Fi. Free Wi-Fi in Tokyo. Сейчас посмотрим, что это такое. Так, я хочу какой-нибудь напиток. Вот это я обычно беру иногда, когда просто не понимаю, что можно кушать. Так. Бухлишка сакэ стоит бутылочка 300 или 3 доллара. Можно, кстати, соизмерять. Вот, допустим, если 300 йен стоит, да, это еще акция по моему у них есть 10 процентов то это получается просто э с учетом того что 12 тысяч стоит 100 долларов то есть если 300 то приблизительно это 3 доллара вот так вот на глаз можете измерять 3 3 там 20 копейки можно насчитать и опять же вот к этому интернету тут вообще не знаю подключиться просто нереально так мы хотим выпить? Мы хотим чего-нибудь прикольного. Сейчас найдем какой-нибудь напиток. Помимо mm новый -hmm. Ригато. Угу. Вспомнил сразу. Коньячуа, коньячуа пресса, ригато. Спасибо, по-моему. Вот так вот звучит. <coughs> так. Я думаю, мы прогуляемся по той сначала улице, потому что налево мы пойдем уже, когда пойдем в сторону метро. О! Пойдемте обра обратно вернемся. Я хочу на фриков посмотреть. Так, уже метро начинает открывать тихонько. А мы переходим в улицу. Реально смотришь на вот этих модных японцев. Им аниме просто перевернула всю сознанку. Они настолько сейчас отрабатывают во внешности вот этот стиль. Реально все как из комиксов каких-то. Какие же они все разнообразные. Для меня на самом деле уже вот эти многочисленные прогулки за вот даже Шанхай я сделал около 50 тысяч шагов просто за два дня. Это как утренняя пробежка, <смех> легкая пробежка. В общем, утром начинается жесткая помойка. Причем в прямом и в определенном смысле переносно. Вот. Все закрыто в основном. хорошо. Кстати, вот, по-моему, даже здесь я не был. Короче, фишка у них у клубов. Ты заходишь, платишь за время, проведенное внутри. Плюс к этому... А, включается какой-то бесплатный напиток соответственно бар себе гарантирует что он получит свои деньги за то что там сидишь и общаешься с всякими девчонками ну просто общаешься там ничего больше такого нет хотя есть волшебные люди здесь темнокожие которые обещают что можно и побольше получить за намного больше денег денег Что это такое? Куклы, блин, они вообще как куклы выглядят. Нереально какой-то внешность, я даже боюсь. А, подожди, это куклы, что ли? Знаю, что значит такое? There are four channels просто изменилось. Епошка идет навстречу. очень боятся смотреть в глаза напрямую. Вообще, просто стараются прям избегать. О, смотрите, Клуб Трамп. Вон, Клуб Трамп. И Трамп тут был. И пиво пил. Что, у них даже все 7 утра клубы, клубешники работают. Girls bar. Открыли в общем кафешку. Все достаточно просто. Я думаю, сейчас просто можно выбрать завтрак. Изменить заказать и вперед. Обычный европейский завтрак. Сегодня у нас тюна чиз сэндвич и чак. Неплохой зато для спортсменов. Ипошка забухала. Капец. Все, мы идем на нашу станцию. Едем на Шибую и прямиком в аэропорт. Слушайте, ну я вам так скажу. С учетом того, что здесь происходило вчера, в Токио достаточно чисто. Интересно было узнать, насколько вы вообще эти люди счастливы. У них, конечно, тут выбора по развлекухам невероятное количество. Но насколько их это делает счастливыми, мне показалось, что Токио и вообще Япония намного радостнее и счастливее проживают, чем Китай. Китай такой более консервативный, более такой заточен под власть. Своеобразное у меня чувство вызывают эти люди. Так, а мы возвращаемся обратно к метро. О, мы уже почти на станции. Я думаю, мы вчера здесь проходили. Сейчас будет небольшой поворот направо. И сразу начнется станция. Многие заведения до сих пор еще не открыты. Время уже 8 часов. У нас осталось 4 часа до вылета. И уйма времени погулять на бои. Сейчас попробуем через автомат купить. Так, gr oh. Search station number. Uh, station name. Ставим ши... Шибуя. Так, 170. Не хватает у меня денег. Закинем косарь. Так, бил. Сейчас, по идее... Дачу, слава богу, дал. Так, и билет. Вот такой билетик. Так, все. Вот такой вот у них билет. И мы заходим. Оп. Все элементарно, просто. Так. Теперь ищем нашу линию. Мы попадаем в Матрицу Токио. Так. А -а -а. Вот. Нам нужен 14 выход. Сейчас. -а -а. Смотрите, как круто, да? Посмотрите на это. Матрица просто конкретная. Так, JY длиннее. трафиком людей очередя учитываю что здесь человеческие очередя есть которые могут создать некоторые опоздания Капец. пожаловать я вам надо сказать, что я не могу Летки пока. Теперь наша очередь в вышел так а, шибу я шибу я куда идти-то так так так так так какие-то переходы большие сюда пойдем посмотрим что там Line, restaurants. Я думаю мы правильно идем. Так спускаемся на улицу. Я думаю, здесь будем обратно заходить, потому что тут просто какой-то лабиринт. И. А, вон она. Вон она, это улица. Сейчас, миску я вам покажу. Шибую. Я думаю, это она. Я, конечно, не с того выхода вышел. Все намного проще было. Вот это GR Line. Это наша как раз линия, чтобы потом уехать на кафе. Так, я надеюсь, я не настречку, бля. На ритах. Ну что, ребятки, добро пожаловать на самую большую улицу Токио, Шибуя-стрит. Посмотрите, здесь в одно мгновение может пробежать 5000 человек. Значит, перекресток идет там, там, там, там и здесь. Давайте на это посмотрим. Вау. Вот вечером здесь, наверное, просто космос. Дофига камер всяких. Так, пойдемте, я вам покажу памятник Хатика. Вон Когда-то года четыре назад я сфоткался на нем. Не на нем, а около него, конечно же. Ха Хачика. Ладно, для отметочки тоже сфоткаемся. В как, наверное, наверное, лучше. А, кстати, это еще известная митинг-рум. Здесь в основном все встречаются. Ну, вот видите, здесь такие. Неудобные сидушки, скажем так. Ну что, пойдем посмотрим, где здесь у нас а, а, где у нас здесь шопинг. Я думаю, какие-нибудь подарки надо будет купить. А вот, сейчас мы купим. Кстати, прикольная идея придумал, да? С телефона, чтобы меня видели вы. А, сейчас пройдем через центр. Буквально, я думаю, часик здесь побудем, да, и поедем в аэропорт. Это самая, в принципе, известная улица, которая э, максимальное внимание привлекает туристов. Шибуя-стрит. Надо запилить фотку. И погнали по самой большой улице Токио. Камера тоже везде. Большой брат не спит. Причем, такие очень качественные, чуть ли не Canon 5D Mark 5 с линзой 70-200. Так, что здесь есть? Смотрим. Какие-нибудь сувенирчики надо бы раздобыть. Сейчас посмотрим, что у них по сувенирам есть. Игрушки. Почем игрушки? 2000, 3000. Сейчас найдем что-нибудь прикольное. Какую-нибудь интересную историю. О, Годзилла. Ух ты. Прикольно. Всякие ликадзуны. Качается, все качается. Да. Всякие маски для лица. Слушайте, у них где-то здесь есть вот эти распрямители глаз. Отвечаю, я видел. Какая-то штука у них продается, которая глаза выпрямляет очень много косметики всякой так. я на самом деле бы купил какого-нибудь робота для составов различные истории стояк чтобы был так. Так, ну тут в основном барахло на самом деле. В основном барахло. Так, пойдем еще поищем. Ух ты. А это что такое? Пик Эко караоке интертеймент. А, это караоке. С 8 утра работает уже? Неплохо. Ну ладно, ну, петь мы сегодня не будем с утра. Поэтому пойдем гулять дальше. Побудем немножко в матрице в Токио. валюты. Забили гвоздя. Напишите в комментариях, какое у вас впечатление о таком городе, как Токио, о такой стране, как Япония. Что вот больше всего вам нравится? Мне, вот, допустим, нравится вот это ощущение, что ты реально на другой планете немножко. Ну, вот как будто вот японцы, они просто вот... Они знают, что они в отдельной стране живут, на отдельном просто острове. И дают понять, что как будто остального мира для них не существует. То есть все их интересы, все такое эксклюзивное, уникальное, их просто вот... Отношение к жизни. Это очень классно. Разнообразие в мировом таком сообществе придает очень много контраста в жизни. И надо не забывать, что японцы вообще, они... Вообще практически, наверное, ни во что не верят. То есть религия для них это работа карьера и приколюхи всякие. Не знаю, можно можно ли их назвать атеистами всеми? Я думаю, нет. О, вот сюда надо зайти. Мега, мега что-то. Мега-сега, мега-открыта. Вот типичный шопинг. Вот здесь, я думаю, и расширители, глаз, и не только глаз есть. Закончилась карточка, поменял. О, я надеюсь, вы услышали, такая история есть, что а, в Японии очень популярно использованное белье девушек. А, японцы вообще очень развратные ребятки. И вот одним из таких популярных развлечений является вот как раз, по-моему, вот это вот. Нет, не то. Ну, в общем, пахучки всякие, Петишь. У них это очень популярно. Так, это кассы. На кассы еще рано идти. Там есть второй этаж. Я думаю, заедем туда, посмотрим, что там продают. Во. А, это лифчики всякие. Но это еще не все. О, надеюсь, носки новые. О! Сига. Вот это я хочу выкупить. А где они сами Сиги? Что надо сделать? Миша наша. Никотин зеро. Да 3 0 Zero 0 0 0 0 Что-то у них тут все солдат. Короче, у них есть электронки, а как их купить, непонятно. Может быть, попробую сфоткать, значит, э... DeFi, блин, вообще непонятно, как тут покупать электронки, но сейчас узнаем. Так, что тут еще есть, водные щетки, так, мазалки всякие, А... вот что можно вот такое сувенирное взять на самом деле вроде как бы выбор большой а из сувениров особо ты ничего не купишь у них очень много вот всяких приколюх а вот нифига это все надо непонятно Сейчас узнаем, как у них электронку можно купить. Так. Сейчас. D5. Да. Кажется? А, ah, this one, right? D5 D5 mm -hmm. Кстати, цена нормальная 500 пафф, ну, в принципе, 10 баксов нормально D5 Yes, yes, yes Ага uh -huh. Sorry. То есть я типа не могу сам взять, а вот они на кассе отдают. Ну понятно тогда. Я обычно так вот мелочь бросаю на стол и говорю, чтобы сами выбирали. Сколько что надо. О, шоколадный. Это я сникерс кушал, осталось. 140. Арикато. Ух ты! Смотрите. Надувные девчонки. Шучу. Костюмы на Хэллоуин. Или вообще не только на Хэллоуин, но... Интересно интересно развлекаются ребятки. Но У них, кстати, тут в магазинах просто в открытую продаются фейерверки. У нас, в принципе, только на 4 июля. И очень-очень нужно быть аккуратным поскольку оно ну, там взрывается все конкретно. Едем на следующий этаж. А, часто бывает, что на одном этаже у них шопинг, на втором гейминг. Они просто играют в игры там и так далее. Сейчас посмотрим, что у них здесь. О, покемоны. Вижу уже лого. А, это зубные щетки. Так, здесь вообще мишура всякая, похоже. Зубные щетки, туалетная вода. Короче, понятно. Туда даже заходить не будем. А, вот. ICES Shop. Так, поехали дальше. Это вот хороший типичный торговый центр. Вам вот. на скидку чтобы понимали вы, как выглядит торговый центры в Японии. Сейчас мы найдем что-нибудь прикольное. Ну, что вы тут продаете, мои дорогие? Ну, блин, целый целый этаж косметики, представляете? Просто весь этаж, одна косметика и всякая женская история. Погубная помада. Вот это рай для женщин. Смотрите, мази. Всякие, для, даже для мужиков. Вот. Что это мы продаем? Колпаки какие-то, краску для волос. Короче, для мужчин тут -то тоже есть большой выбор решения вопросов по красоте. Краски. Конечно же, краски для волос это основное. Дальше спортивные товары. Так, хорошо, здесь тоже понятно, поехали дальше. Поехали еще один этаж. Этаж освоим. И Посматривать на время. Остается три часа до вылета. я думаю, сейчас уже пойдем на станцию, у нас будет достаточно долгий путь, но мы все равно успеем. Так, здесь что у нас? О, одежда, модная одежда всякая. Синтетика. Так, очки, сумки, часы, всякие левакс. Так, в общем, понятно, это все, что касается украшения, одежды, майки, носки. Так, мне хочется что-нибудь прикольного посмотреть, поэтому поехали дальше сразу. Сейчас найдем, кто ищет, тот всегда найдет. Еще один этаж. Еще один, еще один этаж. О, смотрите, да вот это вот тоже круто. И ролевые игры, а, полиция, плохая девочка, свод, военка, -мо! Короче, вот у них по этой теме просто заточка. Просто посмотрите, смотрите в эти глаза. Невинные, господи. Так. Вот в моде вот такой вот сейчас, вот такой вот лук у девчонок сейчас очень модно. А мужики, конечно, вот. Вот такие вот должны быть мужики и не только мужики. Вау, сколько тут всего, капец. Всего игрушки на любой вкус. Какие хотите? Так, я думаю, что там еще один есть этаж. Здесь тоже в принципе все понятно. Давайте еще попробуем проехать. Я надеюсь, здесь не 800 этажей. Все понятно. Здесь уже электроника. Здесь уже всякие пауэрбэнки, кейсы для телефонов. Давайте оглядки делаем быстренько. Так. Все понятно, ладно. Обычная рада. Light версия Поехали дальше. Так, tax Counter. Что-то типа б -б безналоговая какая-то история. Сейчас посмотрим. Последний этаж. Сувениры. Сувениры всякие, носки, майки, лапджипи, две тысячи двадцать долларов. конфеты ну, ладно я думаю О. Сейчас, сейчас я вам покажу развлекухи смотрим внимательно смотрим внимательно смотрим внимательно и опа сувенирчики это еще и открывашка неплохо да Неплохо, ребятки, неплохо, абсолютно неплохо. Вообще по приколу. Токио. Вот такая вот история по шоппингу, Но мы двигаемся дальше.